Привет! В этом видео мы поговорим об изменениях о том, как это происходит в компаниях. Ну понятно, что компания это живой целостный механизм, в котором задействовано какое-то количество людей. И вот есть люди, сотрудники, которые сопротивляются изменениям. Причин этого сопротивления может быть очень много, но вот в этом видео я хочу обратить внимание на одну важную особенность, почему это может происходить. Вот об этом поговорим далее. Поскольку маркетинг активно взаимодействует с рынком, смотрит на потребителей, на конкурентов, исследует рынок, то маркетологи как правило первыми чувствуют необходимость изменений и начинают об этом говорить. Изменения могут быть очень разными, но 2020 год он стал очень показательным, потому что никто не ожидал, что так сильно и так резко может все измениться. Причем это изменения, которые касаются не одного какого-то региона или страны, а это достаточно масштабные изменения. Так вот в компаниях иногда бывают люди, которые искренне верят, что да, вот сейчас проблема, сейчас кризис, какие-то сложности, но нужно просто немножко подождать и все само, само собой каким-то образом наладится. Нужно только подождать. Тут применим такой термин «стратегия страуса». По одной из версий страус прячет голову в песок, когда видит опасность. Он считает, что раз он никого не видит и ничего не видит, значит, и его никто не видит. На самом деле это всего лишь одна из версий, но вот в основе термина стратегия Страуса лежит именно это объяснение. То есть когда кризис, когда есть какие-то проблемы, люди в этой ситуации предпочитают не видеть этого, либо объяснять это ничего страшного, все как-то само собой пройдет, все как-то разрулится, нужно только подождать, вот, и случится какое-то чудо. Вот таким образом они начинают внедрять стратегию страуса, или еще можно сказать стратегию игнорирования, то есть игнорирование проблемы либо надвигающихся каких-то угроз. Такую стратегию страуса или игнорирования, когда упорно игнорируется проблема, можно наблюдать в любой сфере. Но когда это касается персонального человека, это одна ситуация. Но если мы говорим о бизнесе, о компании, может быть такое, что это какой-то ключевой сотрудник, который влияет на работу организации в целом, либо какой-то ее части. И вот в этой ситуации стратегия страуса уже становится опасной. Бывает такое, что в виде страуса может быть не человека, например, часть системы, какой-то отдел, либо несколько отделов, либо это могут быть бюрократические процедуры, которые не дают компании очень быстро поменяться. Вот мы приняли план, бюджет, и мы по нему работаем, и все, и мы не меняемся. И вот это служит объяснением, обоснованием того, почему мы следуем вот этой стратегии игнорирования. У нас есть план, и мы по нему работаем. Тут я хочу обратить внимание на одну очень важную особенность, что любой сотрудник – это часть системы. И у некоторых сотрудников могут быть такие обоснования. Я вижу проблему, я вижу угрозы, я об этом говорил, я объяснял, что нужно меняться, но меня не слышат. Все, я сделал все, что мог. И вот после этого я сделал все, что мог, человек как бы снимает с себя ответственность и начинает вместе со всеми вот в этой компании, в этой организации ничего не делать. Так вот в этом случае по факту это та же самая стратегия Страуса. Несмотря на то, что человек видит угрозы, видит проблемы, он по факту вместе со всеми просто взял и спрятал голову в песок. Если человек принимает для себя решение, что он будет делать то, что ему не нравится, то, что не импонирует, то, с чем он не согласен, и ввиду того, что он часть системы, в этом случае он начинает запускать такую стратегию разрушения, но уже разрушение из себя лично. И тут будет такой двойной разрушительный эффект. Во-первых, с одной стороны он разрушает себя лично, потому что делает то, что ему не нравится и с чем он не согласен. А с другой стороны, из профессиональной точки зрения, его тоже в принципе ничего хорошего не ждет. Потому что компания, в которой он работает, она предпочитает проблемы игнорировать. И если вот на это посмотреть, можно увидеть, что на самом деле стратегия страуса, она в любом случае будет проигрышная. Мы с коллегами-маркетологами начали это обсуждать в том контексте, что вот сейчас есть какое-то количество людей, которые были не готовы к таким резким изменениям в 2020 году. И вот они не верят, что вот как раньше уже не будет, что уже все изменилось и изменилось безвозвратно. Нужно меняться, нужно быть гибкими. Вообще на самом деле гибкость и умение быстро адаптироваться – это есть фундамент и залог роста, трансформации, успеха и развития. Вот без этого сегодня точно никуда. Поделитесь в комментариях, согласны вы с этим или нет. Сталкивались ли вы в вашей жизни со стратегией страуса. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!